Друзья, газогенератор S300ACS-1. Газогенераторы всегда в наличии. Стоимость газогенератора относительно невысока. Данная модель газогенератора предназначена для пайки, плавки, обжига и термовоздействия там, где обычно используется газобаллонное оборудование пропан, кислород и так далее. Друзья, данный вид оборудования является абсолютно безопасным, в отличие от газобаллонного оборудования. Такие электролизные газогенераторы не запрещены для использования в бытовых помещениях, для использования в тех помещениях, где запрещается использование пропана либо других газов, находящихся в баллонах под давлением. Газогенератор оснащен автоматической системой коррекции и стабилизации давления газа, а также он оснащен системой э, стабилизации э, электрического тока. Максимальная потребляемая мощность 1800 Вт в час. Максимальный расход дистиллированной воды не превышает 350 миллилитров в час. Газогенераторы всегда в наличии, а также есть в наличии модели S400, ACS-1 и ACS-2. Благодарю вас за просмотр. Всем пока!